Всем привет, с вами Астером. Я наконец вернулся из отдыха, поздравляю вас с наступившим новым годом, это мой первый ролик в этом году. В конце я вам расскажу свои цели, планы и мы подведем итоги 2022 года. Но перед этим я бы хотел вам показать новогоднее обновление на моих мрп. Не забывайте вводить мой не Марк Ассера во время регистрации, а при достижении третьего уровня мой секретный промокод Асцера, который даст вам 5000$ долларов и МХ плюс на 3 дня. Кстати, сейчас на проекте проходят масштабные акции где вы можете даже заработать реальные деньги, присаживайтесь поудобнее, а я вам желаю приятного просмотра. Новогоднее обновление уже довольно давно на сервере. Теперь мы можем увидеть заснеженный его Сантос и его окрестность. Была проделана большая работа по оптимизации текстур, а это значит, что они не будут сильно нагружать ваш ПК. На домах появились сосульки, около них сугробы, да и в принципе вся земля покрылась снегом и льдом. Без внимания мне остался остров Каден Сайвант из прошлого обновления, обзор на который вы можете найти у меня на канале. Теперь на острове почти все деревья без листвы и был добавлен снег на дома и землю. В основном это обновление затрагивает текстуру. Теперь все диски и сами колеса машин будут также покрыты снегом. Но внимание уделили не только изменениям текстур, но и новой квестовой ветки. Все очень похоже на габуинское обновление, только теперь вместо цифров вам придется собирать подарки, которые можно будет, как и в вышеупомянутом обновлении, обменять на аксессуары. За исключением, например, к торговцу были добавлены эксклюзивные автомобили на гусеницах, которые можно купить за большое количество подарков. К слову, о а торговце теперь, как и говорилось ранее, он принимает не только сезонный предмет для обмена. Сейчас его можно найти в сказочной деревне, где находится главный персонаж Мискауас, Санта Клаус и его дом. Он принимает не только подарки, но и тыкву. Их можно обменять на все те же аксессуары, что и были ранее. Еще в сказочной деревне появился завод подарков, где вы можете собирать подарки, тем самым их накапливать и обменивать на аксессуары или транспорт. На заводе придется работать по квестовой линии, помогая эльфам. Советую вам самостоятельно зайти на проект и пройти эти квесты. Но какое зимнее обновление может обойтись без зимних скинов? На сервере добавили 6 женских и мужских скинов, одетых по зимнему. Ну а скрасить время припровождении у себя дома могут и новые элементы интерьеров, это все различные тематические объекты, которыми вы можете украшать свои дома и квартиры. Что же, я благодарю тебя за просмотр, а ты можешь благодарить меня лайком и подпиской на канал. Это поднимет мне мотивацию записывать новые видео. Что я думаю об этом обновлении? Да особо и ничего. Мне всегда нравится то, что делают разработчики проекта. Обновление получилось неплохим, оно под него онлайн и это хорошо. Ну а на этом 2022 год подходит к концу. Пора подвести итоги. В этом году я начал играть на home РП, а также снимать. Я побывал в разных организациях, делал свои. Но это всего лишь начало. В этом году я планирую улучшать качество контента и его количество. Думаю, не стоит говорить, как я стараюсь над видеороликами. А совсем недавно я встал на партнерство с проектом, а значит меня будут мотивировать и мои коллеги. Не забывайте вводить мой никнейм Аркадсера при регистрации, мой промокод, а также подписываться на канал Миссал и мою группу. Все вы найдете в описании. Всем удачи и всем пока.